Всем привет, это Люди не профессии, и мы сейчас записываем видео с нашей гостей, которые будет в понедельник. Это Анна Артеменкова, она основательница детского клуба и лагеря Винвик. И Катиша сейчас задаст пару вопросов, чтобы понять, о чем они будут беседовать на живой встрече в ближайший понедельник в парке Горького Лектория. здравствуйте. Здравствуйте. Всем привет. говорим о том... Какие интересные моменты, чем вы сможете поделиться в понедельник на нашей встрече с Паплицовом по вашем проекте, о том, что вы создали, да? расскажите, пожалуйста, немножко о том. Хорошо, да, спасибо за приглашение на проект. Я так поняла, что это для того, чтобы вдохновить тех, кто либо только начинает, либо думает начинать, либо уже начал и думает как двигаться дальше. И в понедельник я расскажу вам свою историю про то, как еще где-то в году 2012 Будучи в декрете, я носилась, как курица с яйцом, с мыслью о том, что мне очень нужен, собственно, детский садик. А пока, кроме самой этой идеи, мне очень сложно было понять, что еще за этим стоит. И каждый день я мечтала, отмечала себе в дневничке, что я сегодня сделала, какие шаги для открытия детского сада. Сидела дома, с двумя девочками, с двухлетней разницей. Мамы, мамы почти по погода меня поймут. И сегодня Вильнюк это детский центр на 52 ребенка. Это детский сад круглого года и летний лагерь на 360 квадратных метрах со всеми разрешениями с пожарных и прочих организаций. У нас огромная территория, своя, где дети гуляют. И летний лагерь вот в прошлом году, в прошлом летом посетило его 300 детей и в этом году его посетят, пока мы не знаем сколько, но на апрель уже 70 записей есть. А также мы партнеры компании Johnson Johnson. Они посылают к нам своих сотрудников. Сотрудники очень довольны и возвращаются к нам каждый год. Мы за эти 6 лет увидели, как выросли дети. Это очень приятно смотреть, как раз тут чужие дети. Кому-то уже там 17, Инстаграм уже аккаунты. В Наверное, их братья и сестры, да, да У нас даже в прошлом году уже дети работали помощниками, уважаемые. Вот. Так что вот этот путь от идеи на коленке, на салфетке, где-то в дневничке между укормлениями детей в перерывах, тем как один проснулся, другой заснул, и пока они что-нибудь перевернули, до большого, практически, почти самоуправляемого проекта с уже всеми, все, всеми большими документами, всеми клиентами, договорами и перспективами развития, инвестициями, я с удовольствием вам расскажу. Расскажу все ups and downs, как говорится, расскажу все подводные камни, буду честна и откровенна, расскажу про партнерство, про то, плюсы, есть ли плюсы, есть ли минусы, про то, как, как бояться и как не бояться, про то, как делать что-то неожиданное, про то, как делать что-то неправильно или наоборот по правилам. А, может быть вы обозначите а, такие основные точки, да, с которыми вы столкнулись, а, начиная строить свой бизнес, свой новый проект. Конечно, И, да. А, партнерство вы упомянули, да. Как вы набирали команду? Какие-то такие все, вот, в общем, да. да, довольно стандартные моменты, которые возникают у всех, кто делает проект. Это начинаем просто ответы на вопросы: где, как, с кем. Я расскажу обязательно про партнерство, как вы сказали, Я расскажу про, про оформление бизнеса. Наверное, это один из таких самых острых вопросов. Да, вот мы часто сталкиваемся с тем, что люди начинают свое дело, но очень мало понимают, а в чем разница между ИП и ООО, какие у нас есть в стране системы налогообложения. Как у нас влияет, какие деятельности должны получать лицензию, какие нет. Почему, например, присмотр и уход это нелицензируемая деятельность, и часто это впутывается в образовательную деятельность, которая подлежит лицензированию. Обязательно расскажу про все вот эти моменты. Это замечательно, потому что я, например, как мама двоих детей, прекрасно знаю, что открыть, например, городской лагерь, да, в Москве, в нашей стране это достаточно сложно. У нас очень серьезные нормы СЭС, да, которые, в общем соблюдать всем, подбирая еще, думая об этом помещении, еще на начальном этапе. Это да, очень сложно, конечно, надо вот. делать. Поэтому, поэтому это очень интересный опыт. Я думаю, что вы более да, широко раскроете и это на встрече. Да, я расскажу, как мы сидели в СЭС и краили наши планы да. с такой тетей, с такой прической и макияжем, вот как все из нашего детства, которая говорила, что вот эти ваши современные кроватки двухэтажные, <смех> это значит, у них эти, яйца глистов будут падать <смех> от одного <подруга. смех> Так что эти все веселые диалоги тоже с удовольствием поделюсь. А, про то, как дружить с пожарниками, мы пережили много проверок только что, вот мы прошли трудовую проверку, а, про то, что у нас одни и те же анализы сдаются на книжку и точно такие же просто по списку сдаются на паспорт правопригодности но стоят они при этом стоимость вот про то что есть еще несколько справок которые очень сложно найти в законодательстве о том что они существуют и они нужны но вот трудовая инспекция помогла нам это сделать вот, то есть какие-то тонкие моменты с удовольствием расскажу а, будете ли вы касаться какого-то Вопросы, да, как развитие и саморазвитие, потому что для каждого человека, у которого есть свой бизнес, для человека, который осветил да, себя в какой-то работе одной, саморазвитие – это очень важный процесс, то есть за эти годы вы уже много что узнали. Да. в процессе, да? Да, вот мы, наверное, сейчас все, что сказали, это касалось, наверное, внешней стороны, да, я, конечно, тоже поделюсь своими внутренними трансформациями, начиная вот просто ну как сказать, просто представление в своей голове, да, вот что есть бизнес, что есть детский сад, потому что очень часто там, идея какая-то, я хочу миллион, например, да, там, я хочу там, бизнес какой-нибудь, и человек не понимает, что за этим стоит, да, что там, миллион просто так не возьмешь и не получишь на счет, что нужны какие-то действия и внутри себя, и снаружи для того, чтобы чтобы это получилось. И, конечно, наверное, если сравнивать меня в 2012 году меня сегодня, это сильно два, не то, что разных человека, но как-то на разных этапах, на разных ступенях. Были периоды тяжелые, были периоды, наоборот, такие, вот, когда крылья раскрываются, когда хочется лететь, выключать от радости. Вот. И, конечно, тайм-менеджмент – навыки, управленческие навыки. Мне когда-то казалось, что вся вот примерно всякие например, все эти бумажки, вся бюрократия вообще лишняя, да? насколько я изменилась, насколько все трансформировалось, то, что я теперь, у меня практически все по бумажкам делается в компании, даже никто там 100 рублей не может получить лишние без заявки. То есть про внутреннюю трансформацию и связь ее с внешней трансформацией. Как это происходит внутри, и как-то видно, старый уже обязательно тоже поделюсь. И надеюсь, коснетесь такого важного вопроса. как вообще вам удается сочетать семью и работу, потому что вы мамы знаете прекрасную дочь. Но бизнес отнимает очень много времени. Это да, я об этом обязательно расскажу. Конечно, это выбор, конечно, делать полноценный большой бизнес и быть мамой. Ну, наверное, невозможно, потому что было бы здорово, конечно, работать 24 часа в сутки, но ты понимаешь, что ужин должен быть, и даже не просто должен, а ты хочешь, чтобы он был. И это выбор. Это осознанный выбор. Кто-то выбирает в пользу там, нянь, бабушек, каких-то других делегирований, скажем так, в этих вопросах. Кто-то выбирает все равно приоритет семейности, и тогда, конечно, есть ограничения и прочее отношение к детям. Поэтому я тоже расскажу, ну, скажу, это называется сейчас like balance, да, есть такой модный термин. А вот на фитнес я не успеваю, но скоро я этого добьюсь. Это следующий этап, Хотела да? да. а, э, Хотела спросить еще по поводу того, как вас обновляют вообще действия. И как часто в вашей голове рождаются сейчас новые какие-то идеи, mm -hmm. э, насколько вам хочется развить свой бизнес, может быть, шею, mm -hmm. пойти в какое-то новое mm -hmm. управление? А дети, только дети и вдохновляют. То есть, вот, когда валятся какие-то проблемы на голову или когда просто устал, если я прохожу в наш класс и вижу, как не знаю, как кто-нибудь вкладывает слово там, с картинки, или как дети говорят на английском с кем-то, или как я просто вижу, что ребенок что-то разлил, например, и без каких-то лишних там, расстройств или что-то просто пошел в зал тряпку и вытер за собой. А вот когда я вижу это на наших детях, которые у нас в саду, у меня прям такое не зря, все не зря. Только дети вдохновляют. То есть это правда тяжелое дело, тяжело не морально и физически, но когда ты видишь результаты, родители, которые благодарят, сегодня перечитывала утром мне отзывов, которые у нас давно лежат, в инстаграм будем публиковать, и, конечно, то, что я там прочитала, снова узнают. И родители, которые благодарны. А вторая часть вопроса у нас была просто. Вот про вдохновение и про то, как это облегает возможность развивать бизнес, на в направлении, какие-то Я тоже расскажу. Обязательно мы пробовали развитие, например, вширь, вот в сторону сетки садов. Мы от этого осознанно отказались. Расскажу почему. Вот. Мы открыли второй сад в 2017 году, в Золотых Ключах, это прекрасный жилой комплекс с зоопарком, с ламами. Там парками какими-то потрясающими, тоже с прекрасной экологией, и закрыли. Закрыли через год, расскажу почему. Вот. Сейчас я про расширение, конечно, все время думаешь, потому что мысль идет вперед и идет быстро. Мы думаем про строительство. Тоже расскажу потом в деталях, почему именно строительство. И да, на это вдохновляют дети, потому что вчера ко мне приходили клиенты на лагере, мы ходили по нашей территории, у нас там так очень тихо, такой как парк мы гуляли. И я рассказываю про то, про какие-то нюансы вот образования, и мне женщина такая говорит прям. Ой, а как это? А как можно ребенка замотивировать? А, вот, а вы можете мы его продиагностировать? А вы можете вот мне в этом помочь? Я говорю, ну у нас лагерь на это не направлен, и тут у меня опять такой звоночек внутри, ну вот школа же у меня будет на это направлена. И вот такие моменты, конечно, вот они да, вдохновляют на то, что мы хотим школу. А, в идеале, конечно, с перспективой, чтобы она была как открытая система и доработалась потом до конца, то есть до 11 класса. Но как бы на план на ближайшую пятилетку это детский сад и начальная школа со стройкой. Да, потому что помещений это очень много в нашем, в нашем деле, потому что когда мы вынуждены подстраиваться под планировку, подстраиваться под метры, это тяжело, потому что когда ты понимаешь, что детям дает пространство правильно организованное, то становится стыдно, что если оно это не дает, то хочется, конечно, не... Это точка 0, Конечно, такие проекты есть, они реализуются, их много в Москве, строят детские сады, строят частные детские сады, поэтому мы сейчас на стадии проектирования, у нас есть пожелания по месту, я пока все раскрывать не буду, и в понедельник тоже все раскрывать не буду, но раскрою чуть больше, чем сегодня. Остается время на свое увлечение? Да, зимой, зимой 2018 года я один раз прокатилась на сноуборде, было в прошлом году, но я так больше шучу, но если честно, последний год выдался тяжелым, Вот, я последний раз была в январе 2018 года, но надеюсь, что скоро там снова окажусь большое, Я думаю, что мы заинтриговали немножко все-таки наших гостей, которые к нам придут, да, и вопрос. те, кто захочет да, к нам присоединиться, приглашаем прийти в понедельник, чтобы пообщаться с ним поближе узнать ее планы и послушать ее интересный рассказ о построении Готовьте вопросы, я буду очень рада ответить, может быть даже каверзные, может быть даже интересные. Ждем всех 29 апреля в парке Горького